Академия порядочных парней Всем привет, с вами снова Вика и это шоу АПП. А у тебя часто бывает такое, что ты слышишь крутую песню, а потом долго пытаешься ее найти. Спрашиваешь у друзей эту песню, пытаюсь ее напеть? Или ищешь в интернете по услышанным словам? Если да, то пиши в комментарии трек, который ты когда-нибудь искал таким образом. Ну а сегодня 200 самых популярных и искомых песен Шазам. Ставь лайк под видео и пиши в комментарии на Изи, если ты легко можешь смотреть видео и не подпевать. Хотя уверена, ты все равно проиграешь. Он твое небо, он твое мой, ты ему. This is not about us. It's not about me. That's the motto. Drop mm -hmm. and p I'm down, you can bring me up. A musica plays loud. Strangers, we're jumping on These thoughts, these thoughts, these thoughts, these thoughts, Смотрел налево, Как ты хочешь, королеву, когда ты простой, Если ты задумывался о том, как поддержать наш канал донатом, в это непростое время мы придумали отличное решение. Ты можешь приобрести памятную NFT нашего канала, также приобретая такую NFT ты получаешь доступ к КПП-чату, где мы сможем с тобой общаться и обмениваться новой музыкой, а также ты напрямую сможешь общаться с нашей командой и загадывать какой контент на канале ты хочешь видеть. Эти NFT уникальные и исторические, так как отражают историю канала, музыки и мемов. Начиная аж с 2016 года. А самой эксклюзивной NFT является музыкальное интро. Это АПП К нам уже начали подтягиваться самые первые ребята. Так что будь тоже в их числе. Переходи по ссылке в описании и жду себя в нашем клубе. Ветер в голове, и такое чувство, что пора Гармония На входе слышно, иди на Хули, не дома, мать и У нас с братчиком шмотки Наша лампочки сгорели, дорога до гола только ты я а, Позабыли забыли всех других Только ты я Как Чак Я очень груд Впереди копы, я еду на дрипп. Больше не плакала Oh love, <релик> <-дей>, о, радика, <релик> остаться смелым там, где ты не летал, остаться ради той, что зовут Мечтун, <релик> а там, где ты живешь, опять дожди. И ты где... закатал, <релик> <I got> <релик> а она -а, посмотрит твои Загорит глазарь, идут вперёд, не шагу назад Кидаясь, набегу на сталь, без твой профит идёт Нас пострелять. А ведь не просто забыть, что на пустыне Твои играли, но вы убой в покачай Money, money, money all the time What I'm thinking about, bitches on my mind. <мышленный фон> Если у всего тут есть сына, то я Я, <мышленный фон> я потерял сон, потерял вас Потерял вс, но не потерял страх Would, so Ох, какие ты говорил мне слова! Ох, hey, никакой из нас вани уловимый, я жду, а он никакой своей подранный летит, не на этом. я лечу, мне сносит крышу. Люблю не на а в машине. Поздравляю, пока! Shake, Not a lot, baby girl Just All I need is your love Amore, amore, goodbye Я слышал то, что эта жизнь прекрасна, но почему тогда мне груз? don't break my heart and please don't These Одна, одна, не Дай, дай, хоть задит болт, чтобы уйти То ли не по пути То ли я по ути Вай, парни разъ Хочешь получить тогда дай Дать больше искры Тебя больше не скрыть Ломай, но из... Ай, сука, че он делай? девушка мечты это так... the the the misery. Everybody... The yeah. я проснулся там где снова нет солнца и это гетто а я уже давно к этому привык я иногда холод... потеряли батона, больше не на Постой, постой, ты мыслишь, меня вызывает, постой. Под капот в 12, на карте я заполнен. Мне давно уже не 18 Суки, спать. Э, твоя любовь, сука Это твоя любовь, сука Это твоя любовь. Step round there for your captain, Субтитры